Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, какую же сборочку нам купить для ловли хариуса, форельки, Галаури, Жери в том числе на локации река Белая. А прежде предлагаю подписаться на канал, кто не подписан, поставить лайкосик. Погнали разбираться. Сразу оговорюсь, сборочка не из дешевых, ну и не самая дорогая, плюс-минус золотая середина. Вот. но она того стоит то есть чем быстрее мы выводим рыбу из воды чем меньше мы на нее времени потратим тем больше мы заработаем естественно все взаимосвязано как вода бы, да. пошли в магазин посмотрим значит удилище у нас пинговая сиперия вот. тест 315 длина 21 прочность 7 килограмм цена 500 монет дальше катушка катушка опять же сибири метеор сила тормоза фрикционного 8 килограмм с головой нам хватает можно меньше но опять же повторюсь больше времени потратим на выуживание рыбы то есть минус фар Поняли, да? значит не забываем еще посмотреть на ограничения Ограничение у нас тут 16 уровня. То есть с 16 уровня мы можем смело поставить, собрать сборочку. вот И не париться. Она нам пригодится вплоть до до Тунгуски. Я на Тунгуски на эту сборочку ловлю без проблем. И Харвис, и Форель, и Лено Костровылы, и кто там еще у нас? А, Горбуша, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, не, не, не троллин там, конечно Конечно же, не троллин Это понятно. Voilà. Ну что, пошли посмотрим, как это работает. Пошли, пошли посмотрим, как она себя покажет и деле Кидает очень хорошо. Так, скорость у меня здесь, насколько я помню обычно. Э, а я помню, какая у меня скорость здесь. Должен помнить. Мелочь три троечки, цифра красивая, но она не подходит. Хорошая маленькая килограммчик. Парень нет. Парень какие-то 800. Хорош.